Почему нужно любить саму себя, чтобы полюбили другие? Как это работает? То, что ты можешь делать с собой, то ты готова принять от других. И это в тебя зайдет. Если ты себя не любишь, ты не сможешь принимать любовь от других. Если, если ты себя гнобишь, ты сможешь принимать гнобление от других. А потом будешь расстраиваться, допустим. Вот что он сказал. Потому что если я, например, себя поддерживаю, когда меня гнобят, я думаю, нет, что я не хочу. Гнобление мне не нравится. Просто. Мне не подходит такая энергия, допустим. Мне не подходят такие отношения, такая обратная связь. И просто спокойно обозначу границу и все. Вот. И также, например, если вы себя не любите, вам попадется, допустим, гипотетически у вас там по с прошлых жизней мужчина, который вас любит. Вы будете ему не верить. Что-то тут не то. Я же себя не люблю. Он, я себя сама не люблю. Как он может меня полюбить? Такую странную женщину. Вы будете не верить и, в конце концов, вы эти отношения разрушите. Хотя, может быть, достойный мужчина был с нормальными намерениями. Вы найдете, как вынести ему мозг. И подтвердить, например, то, что вас любить не нужно.